Мама, я прошу, не ругай меня, если я ложусь спать в начале дня. Я открыла дверь, он в неё вошёл, жизнь моя теперь — это рок-н-ролл. Шок 15 лет Это первый рок-концерт Это слэм губы в кровь Раз за вновь и вновь Это Хэтфилд и Мастейн Это Дефтонс и Модвейн Это шаг опасный путь И назад не повернут. Это Лето и Копейн, это Лето и Портвейн, это первое бары на гитаре во дворе. Это Битлз и Вудсток, это Пистолс и Панкрок, это то, что нас тогда изменило навсегда. Прости. В начале дня я открыла дверь Он в неё вошёл, жизнь моя теперь Я прошу прости меня, знай теперь вся жизнь моя. Я прошу прости. Это рок-н-ролл Это рок-н-ролл